Я снова на водоеме, выбрался на тот же заливчик, что и в прошлый раз. Единственное, что я в самом начале этого залива. Сегодня я не провтыкал, сегодня я взял червя, взял навозного червя, хорошего, жирненького. Надеюсь, я на хороший улов. Ширина залива здесь, кстати, метр пятьдесят, но кидать я буду под самый противоположный берег. Потому что там именно идет глубина. Здесь метров наверное, 20 лет мель, как вы видите. Есть сосед. Он в прошлый раз здесь ловил, ловил карася ладошечного, говорит, штук 40 поймал. То есть, значит, клев был, значит рыба здесь есть. Чуть дальше. Вот, если видите, там ребята тоже ловят. Я видел, что уже доставали рыбу. И такая больше ладошки. Поэтому сегодня, я думаю, что будет рыбалка у нас хорошая. И вы обязательно видите мой лов. Вот, смотрите, сегодня какой у меня червячок. Жирный, хороший. Надеюсь, он и будет вести себя активно на крючке. Использовать буду вот такую крупную фракцию сегодня. это Покупная прикормка фанатик карась, э, чеснок. И с добавлением перловки. Ну, это то, что у меня с прошлого раза осталось. Тут перловка и немного моченого хлеба. Сегодня, я, кстати, забыл моченый хлеб. Из-за этого, конечно, она не такая клейкая получается. Ну, может даже это и хорошо быстрее будет вымываться и привлекать рыбу. И возможно то, что здесь крупная фракция именно перловки привлечет более крупную рыбу. Наконец-то. Вторая поклевка. Не провтыкал. Ну там, конечно, поклевка была просто божественная. Вот такой хороший красивый карась. А то, наверное, штук пять поклевок просто мимо. Вот смотрите какой красавец. пускаем его. Начал накрапывать дождик, но я думаю, это даже к лучшему. Может, клев будет еще лучше. Клев хорошо, но что-то, что-то, пока он просто не захватывает так, как мне хотелось. Это минус. Плюс то, что все-таки весело. Дожим соседей по краям просто немерено. Все поприезжали на рыбалку. Что-то упирается. Вот такой хороший. Хороший карасик, ребята. Очень хороший. Бойкий такой. Ох, какой Красавчик. Смотрите, какой шикарный, а? как же он мне только что давал удовольствие море, давил, да. вообще красавец, О, молоки, самец, самец. самец. Вот. Обратите внимание красивый. Третий пошел. Наконец-то фильтр поздравился сегодня. Опускаем. Ох, какая торпеда пошла. Вот это был класс. Ладно, пока перенаживаемся. А дальше будет видно. Здесь сработал бутерброд. Опары с червем. На фидере. Ну что не говори, я, конечно, приятный карась. Крупный карась. Да, его тянуть одно удовольствие. Только что я, конечно, кайфанул. И сначала, когда подсек, такое ощущение, что подсек как какое-то бревнышко небольшое. Так, пум и стал. Ну что? вытащил. Красота. Пока это молчит, я перезаброшу и перепроверю. Может там что-то сидит, но очень тихо. Потому что периодически поддергивает сигнализатор. Но четкой поклевки нет. Ну такой вот дошечный. Ну а в тот раз вы говорили, да, мельче так, был. Так я четыре штуки выпустил вообще, блядь. А. Ну, я их всех выпускаю. Ну, парочку хороших таких. Вот это вообще красавчик. А это красавчик на это сам, на пуфик. А, ну, вот блядь делаю не... нахуй, череп с пуфиком, больше всего никто не берет. И пуфиков-то, блядь. А красавчик. у меня и в тот раз я тоже на рыбалку вышел четыре вообще. Четыре вида, блядь, пуфиков. Что ему надо, да, спрашиваться? Ну, где-то в это время, вот там вот, возле трубы, вот там вот за это самое mm -hmm. вот, место мне там досталось, блядь, и то, блядь, ты много ну, мне сказал, два спиннинга, я два спиннинга, блядь Рядом мужики, блядь, вот то, что -то так же, блядь, я закинул, блядь, потом даст нахуй, блядь Я его, блядь, еле вытащил, думаю, карт, нахуй, карась У них это, они вот, юб такого карася, раз, кило 400 Ого. Вот. Хороший карасик. Только я этот самый второй карасик даст нахуй, блядь. Еще один в один. Я шесть штук поймал, блядь, я думаю хватит. Десять килограмм шесть Ну да. <laughs> это хороший карась. Вот на это красиво, На такой надо попасть, да. Да. Вот что-то у меня дергается. Что-то я подцепил. И вроде не бычок. Да, карасик. О, даже даже дуплет. Да, ну вот я, конечно, второй, это сильный. Не, ну хоть что-то. Ну, то надо почаще поговорили, вытащили, да? Друзья, смотрите, я какого карасика вытащил. Четвертый карась за сегодня. А там сколько? Пять-шесть крючков? У меня девять. О, пускай. Вот, еще такой. Еще такой вот малыш взял. Здесь, вот называется, поговорил с соседом, пообщались. И поймал двух карасиков. Ну, уже хоть приятней. Очень долго крива не было, очень. Да, стая подошла, у меня он тоже опять запел. Видно, не крупный, но есть. Ну, ну да. Ну ничего, такой нормальный. Хороший карасик. Майонезная баночка. Вот, <laughs> вот такой красавец. Отпускаем. Давайте сейчас еще покажу этого. Ох, бойкий, красивый, серебристый карась. Пускай идет, гуляет, растет. Мы его еще, еще поймаем обязательно. Есть еще один карась. Да, это так нормально. Симпатичный должен быть. Вот он. Вот еще один красавец. Поклевка была дерзкая. Настоящая, красивая. Ох какой. Чуть не убежал, не показавшись на камеру. О. Еще один. Ну давай, Плыви. Давай-давай-давай-давай-давай. Бачком-бачком. Ушел. Это, конечно, была поклевка, только что дикая. Так, есть. Сейчас я не буду, блин, херлн заниматься я сразу. Вытащу его на берег. Вот а этот раз у меня такой сошел. Ой, какой красивый. Да? Ну вот это красавчик. Это, по-моему, восьмой у меня. Если я не ошибаюсь. Ох, какой. смотрите сейчас достану крючок, покажу поближе О, какой! Такая. больше чем ладошка Ах, какой красивый ну что отпускаем этого так ребят что хочу заметить берет только на червя с посадкой арыша клюет хуже Периодически, конечно, когда там, начинается дождик, либо прекращается, клев проходит, то есть какое-то время его нет. Чтобы вы понимали, вот этого я ждал, наверное, минут 40. То есть была одна поклевка на сход, вы это видели и вот сейчас. То есть карась клюет так, периодами, я бы не сказал, что он клюет на постоянной основе. В общем, мы еще одного отпускаем, пускай нам доставляет удовольствие в следующий раз. Давай, давай. сюда наконец-то достал так это если не ошибаюсь девятый карасик ну такой явно помельче Но еще даже успел освободиться вот такой маленький его мы конечно же сразу отпускаем рыбка начала клевать самое интересное что Сейчас уже начало 1 аклевать она начала когда первый дождик прошел более активно чем даже с утра представляете но ну, я думаю что из-за такой погоды а сейчас погода такая то солнышко то дождик я думаю целый день будет клевать. не должно быть таких существенных перерывов единственное что может предпочтение его в насадке поменяться Мало ли, может он захочет, не червя а потом раз и опарыша, а вдруг потом захочет что-нибудь растительное, перловку или кукурузу. Поэтому хрен его знает, какие у него будут предпочтения астрономические. Пока клюет на червя, это хорошо. Природа, конечно, прекрасная. Весна это. Обалденное время года. Это лучшее время года. Смотрите, какая красота. Вон там гнезда уток. прям посреди Днепра. сидит небольшой ну, нет хороший хорошенький карась сейчас я покажу его Вот такой, ну, уверенная ладошка даже больше, чтобы вы понимали ладошка у меня 20 сантиметров, ладошки у каждого разные, у меня рука достаточно крупная, вот такой красавчик упался, клюнул шедеврально, я только отошел в машине и тут на тебе смотрю удочка гнется, фидер точнее гнется, ну что плыви, кидать стал недалеко метров 30 до этого я кидал метров 40 почти под берег противоположный но лучше начала брать именно вот здесь на этой дистанции 25-30 метров потому что под берегом начал задолбывать бычок очень сильно начал задолбывать но вы так видели сколько я их поймал ух ты опять видели опять какая была дерзкая поклевка я думаю, было видно. Даже без камеры ближнего вида это. Еще один. Это, если, не ошибаюсь, если я не ошибаюсь, это одиннадцатый карась. Это одиннадцатый. Он, конечно, поменьше, по-моему, чем тот, который только что был отпущен. Вот, смотрите, какой. Да, чуть-чуть, чуть-чуть меньше. Тут, помните, был чистая ладошка, даже чуть больше, а этот поменьше. Но все равно красивый. Поклевка была очень крутая. комбасик И Погода увидели, какая, да? То был дождь такой достаточно сильный, даже с бульбами на воде. Теперь опять солнышко. красота уточки плавают птицы поют просто супер что еще на выходном хороший клев и сегодня чтобы я не говорил до этого но рыбалка мне сегодня нравится друзья моя рыбалка завершается сегодня наловил я сегодня наверное десятка полтора карасей хороших карасей ладошкой больше рыбалка остался доволен с утра, конечно, не очень хорошо, потому что погода была переменчивая, до что солнца. Клевало только на червя. Небольшая была подсадка опарыша. Несколько раз были поклевки, по-моему, одного даже вытащил. Но основное это все-таки червь. Долбил сегодня, конечно, и бычок, который не давал покоя. И отгонял видно карася от места прикормки. Ну, то такое. Сегодня у меня обрыв, сегодня я поймал бычков, и сегодня я поймал карасей. Рыбалкой я остался доволен, всех карасей я выпускал, потому что они мне незачем. зачем. думаю, в следующий раз, наверное, уже буду забирать урощу. родственников, знакомых карасем, свежей. Всем, кому понравилось видео, ставим лайк, пишем комментарии, комментируйте, какие плюсы, какие минусы рыбалки. И до новых встреч, пока!